Вот такие еще мотивары есть. Одна помягче, У здесь А здесь уже с ПВВ. ПВВ, то есть она пожестче. Здесь специальные клапана для выхода воздуха. И, и сзади еще такая вот штука чтобы на колонну можно было или на дерево одевать и лупить по ней в любом месте. Все, Вот так вот макивара закрепляется на столбе, дереве или каком-то другом приспособлении. ручка здесь клапана для выхода воздуха без дополнительные ручки новый вид макивар с липучками сзади можно приделывать на дерево так же просто отделывать также есть ручки клапана для выпуска воздуха Компоновка ПВ Поролон НП ПП. Размер у нее вам, 70 на 40 на точно на 20. Это нокаут. Да, еще ручка. Да, тут у киков снизу.